Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Решил записать серию видео, видео, которые можно, под... которые можно заглавить жирный котты с Уолл-стрит. Писал несколько постов по этому поводу в Фейсбуке, но думаю, что видеоконтент будет более полезным. Итак, что это за видеоконтент, про что я здесь собираюсь говорить в каком ресурсе, для чего, почему, то есть какова моя мотивация непосредственно заключается в том, чтобы писать данное видео. А вызвано это сразу несколькими обстоятельствами, то есть первое, очень многие продукты финансовой индустрии я знаю лично, да. то есть я работал в компании «Тройка Диалог» с 2005 года по 2000. Двенадцатый год, соответственно, продавали все, продавали кросс то есть карточные продукты, там, типа карточек American Express продавали, соответственно, накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование жизни, продавали паевые инвестиционные фонды, брокерские услуги. После этого я работал, после того как работал в Тройке, диалог», я работал в Сбербанке первым, то есть это уже для состоятельных лиц предлагались продукты банковской сферы, да, то, есть банки, ну, то есть банковские депозиты, сберегательные сертификаты. Это были а, тоже страховые продукты, или накопительное страхование, или рисковое страхование, юнит-линкет-страхование, структурные продукты. А, после работы в Сбербанке у меня была деятельность в качестве заместителя регионального управляющего в открытии брокера, где, соответственно, я уже действовал в качестве менеджера развития персонала с тем, чтобы они успешно продавали финансовые продукты. Поэтому у меня есть значительный опыт в продаже финансовых продуктов. Я неоднократно занимал лидирующие позиции по продаже различного рода продуктов. Это были структурные ноты, это были даже такие экзотические паевые фонды, как Фонд кино в свое время «Тройка диалог» создавала. Почему я про это говорю, да? то есть я знаю внутри этот продукт. Я э, занимал позицию консультанта, который продавал, я занимал менеджерскую позицию, который требовал с консультантов и мотивировал консультантов продавать данные финансовые продукты. И, как вы понимаете, мотивация продавца, особенно сложных финансовых продуктов, заключается в том, сколько он заработает на этом денег. Поэтому, когда я занимал менеджерскую позицию, я вынужден был, ну, то, не то, что вынужден, то есть я понимал внутреннюю норму доходности, внутреннюю норму доходности каждый из этих финансовых продуктов, то есть сколько зарабатывает компания, сколько остается мне как менеджеру, который отвечает за продажу данных финансовых продуктов, сколько, сколько получает непосредственно Менеджер по продажам, сейлс за то, что он продает данный финансовый продукт, какие планы выставляются, почему там, какая норма доходности заложена в финансовом продукте. Поэтому я знаю, все, ну не скажу, что все, все это, наверное, будет громко сказано, но большинство продуктов, которые предлагаются сейчас в финансовой индустрии для российских частных инвесторов, я с ними знаком. И я хочу, соответственно, поделиться информацией, информацией тем, кто подписываю на мой канал, где конкретно нагревают клиентов. Почему сейчас это становится так важно? почему сейчас это становится очень актуальным, тому есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что у нас снижается, очень серьезно снизилась ставка доходности банковских депозитов. То есть начало 2020 года мы встречаем с ужасающими, да, то есть в прошлом даже представить этого было невозможно, что у нас процентная ставка в банках будет ниже, там, не знаю, ниже 10%, а сейчас ставка топ-3 банков ниже 6%. Поэтому, то есть низкие процентные ставки по банковским депозитам, а все сложнее становится зарабатывать на недвижимости, да, то есть механизмы перестают работать, а зарабатывать на валюте тоже становится сложно и соответственно люди в поисках того, куда пристроить свои собственные деньги, начинают искать альтернативу. И конечно же, когда человек получает в банке одновременно, когда у него заканчиваются банковские депозиты, ему говорят, мы не будем вам продлевать на тех же условиях, а давайте мы вам сделаем депозит под ставку 5 процентов, но у нас есть хорошая альтернатива вот у нас есть такой структурный продукт где доходность доходность о которой мы говорим может составить порядка 15-20 процентов конечно же человек чисто эмоционально не понимая не разбирая что это за продукт он выберет продукт с которым потенциальная доходность то есть так как он всегда взаимодействовал с банком то у него есть четкое понимание в голове, что продукт, соответственно, если предлагает банк, если предлагает сотрудник, клиентский менеджер банка, то это, по сути, банковский продукт. И если мне стоит выбор, как у клиентов, что выбрать – депозит под 5% или структурную ноту под 20%, конечно же, я выберу структурную ноту под 20%, но при этом менеджеры не рассказывают. То, какими риски есть в данном продукте, и уж естественно они никогда и ни в коем случае не расскажут сколько на этом заработает банк комиссии за продажу данных продуктов. Поэтому вот первая ситуация связана с тем, что вот падают доходности классических инструментов сохранения приумножения средств, люди соответственно начинают попадать к таким недобросовестным клиентам, к продавцам, ищут альтернативы, и поэтому я хочу рассказать в этой серии видео о каждом продукте, который я знаю на чем зарабатывают посредники, сколько теряет в среднем клиент на этом и, самое главное, какие могут быть альтернативы. Вторая причина, по которой пишется данная серия видео, заключается в том, что у нас происходит значительное увеличение индивидуальных инвестиционных счетов. То есть люди открывают ИИС, получают налоговые льготы. А мало того, государство планирует еще больше льгот ввести для российских частных лиц. И что в этом случае получается? Открытие индивидуального инвестиционного счета тем или иным образом связано с тем, что вы должны для его открытия прийти к посреднику, то есть по сути индивидуальный инвестиционный счет, он открывается к брокерскому счету. Внутри брокерского счета, как только вы, ну, то есть это повод прийти к финансовому к посреднику. Когда вы приходите к финансовому посреднику и говорите, я хочу открыть ИИС, то у него есть сразу набор инструментов, да, что он вам может предложить. Он вам может предложить брокерский счет, автоследование, паевые инвестиционные фонды, что-то наподобие доверительного управления. То есть у него есть линейка продуктов, которые он может предложить. И опять если, поставьте себя на место менеджера, что он в приоритете будет продавать. Конечно, он будет продавать тот продукт, в котором он заработает более высокую маржу. Поэтому вы увидите в серии лекций, в серии данном видео, где конкретно в каждом продукте зарабатывают компании и что они будут делать, какие признаки вы будете видеть на лицо, я вам их обозначу, какие признаки вы будете видеть того, что вам начинают продавать какой-то заведомо невыгодный для вас продукт. Что еще, то есть, почему пишется данная серия видео? Сейчас, для того, чтобы иметь глобально диверсифицированный портфель, все сезонные портфели, чтобы иметь возможность иметь активы, в принципе, по всему миру, достаточно иметь, то есть, порог входа сюда снизился до 1-2 тысяч долларов. То есть, если у вас есть капитал всего лишь в одну-две тысячи долларов, это там порядка ста тысяч рублей, вы уже можете иметь глобально диверсифицированный инвестиционный портфель. Опять, где его покупать, как его покупать, через что его покупать, а, задумываются многие люди о том, что они хотят инвестировать не только в рамках российской экономики, они хотят иметь диверсифицированный портфель, то есть, чтобы там была и Европа, и Азия, и Америка, и в этом случае получается, что а, когда вы стремитесь это получить, у вас, во-первых, ограничен инструментарий, во-вторых, опять-таки, какой инструментарий вы используете. И к чему это все ведет? К тому, что интерес есть, люди это ищут и получают ответы. Да? То есть, опять попадаются на удочку недобросовестных консультантов, которые зарабатывают на клиентах, и здесь мы говорим, просто покажем, где, зар... где идет заработок. И, наверное, последняя причина, которая, наверное, является основной. Почему я это делаю? Я сейчас вижу очень много, ну как это называется, волк в овечьей шкуре. То есть очень много финансовых, называя в кавычках консультантов, финансовых советников, которые продают по сути очень маржинальный для себя продукт, очень дорогой продукт для клиента, прикрывается при этом доходностью, прикрывается при этом интересами клиентов. То есть в основном это речь идет о двух типах продуктов: это страхование, любые формы страхования, накопительное страхование, рисковое страхование, инвестиционно-накопительное страхование жизни. И второе это структурные продукты. То есть прикрываясь интересами клиентов, получается продают клиентам заведомо ну очень и очень дорогие продукты, то есть клиент может сам сделать свою текущую альтернативу. И соответственно в этих видео я и буду рассказывать по конкретный продукт, где зарабатывает непосредственно компания финансовый посредник, который оказывает услугу, где теряет клиент и какая альтернатива у клиента может быть, то есть что он может использовать альтернативно, соблюдя те же самые ключевые моменты продукта, но заплатив за это как минимум там. Может быть, в два раза дешевле, а в отдельных случаях и в 10, и в 20 раз дешевле, чем, чем это стоит в коробке, упакованной для, непосредственно для клиента. Поэтому готовьтесь, надеюсь, что данная серия будет полезным, полезной, что называется «Объявляю войну», готов к комментариям, готов к комментариям финансовых консультантов, управляющих компаний, страховых компаний. Готов обсуждать, очень интересно получить информацию, что предлагают вам, поэтому делитесь пожалуйста в комментариях под видео, если они будут вызывать вопросы. Со своей стороны я раскрою все карты, да? то есть я покажу где и как зарабатывать. С другой стороны я хочу, чтобы быть понят правильно. Бесплатно получить тоже невозможно, просто есть некий критерий соизмеримости, да? критерий того, что количество, ну, количество денег, которое заплатил за услугу, оно соизмеримо с ценностью той услуги, которую оказывает. И в финансовых инструментах как раз таки специфика заключается в том, что во многих из них, особенно которые агрессивно продаются, где брошены лучшие силы, лучшие селзы с различными техниками продаж, они всегда бросаются на самые маржинальные продукты. Поверьте мне, ребят, я говорю не просто так, я работал в финансовой индустрии, у меня были достаточно хорошие навыки продаж. И я знаю, что всегда руководство говорило, Максим, фокус на этот продукт. Вот смотри, на этом продукте ты заработаешь всего лишь 2% за год, а на этом продукте ты можешь от клиентских денег брать порядка 20% в год. Ребят, задумайтесь только. При этом риски у клиента не ограничены, а мы всегда в любой момент до 20% в год можем забрать денежных средств от счета клиента. Поразительно. Страшно. Поэтому, наверное, я не работаю сейчас по найму, поэтому сейчас у меня независимая деятельность, собственный образовательный проект, и то, что вы увидите сейчас ниже, это как раз таки элементы бесплатной финансовой грамотности, о которой многие просили, просили, делаем. Подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, я же буду делиться теми знаниями, которые владею. На связи был Максим Петров, до свидания, увидимся в видео.